Оп, купились. О, о, пацаны, смотрите, я нашел огромный след ети! Он, походу, здесь сидел на привале. А где шерсть? Не знаю, просто след. Вот. Кубяков, повернись-ка задом. Давай, давай! А ну да. Что такое? А ты случайно нигде не сидел? У тебя же все штаны в снегу сзади. Эх, шутник! Да, купились! Вы в свои лица видели! Почему они такие большие? Штука гораздо здоровее, чем лапа медведя. Ходит в леса. Я не хочу один проверять. Так, позову пацанов. Пацаны, пацаны, срочно, прием! Я нашел следы, пацаны, вы слышите? Кобяков, слышу тебя, что случилось? Ну я же говорю, следы, они такие огромные. Ага, и что на этот раз делал? Может быть, прилег поспать или сходил в туалет? Да честно, тут следы. Кобяков, иди ты со своими пранками, не отвлекай. Влад, отмена, ищем дальше. Пиков вот этот, шутник. Так, ну тут два варианта. Или это фильм про Росомаху снимали, или здесь где-то едем. Да. Вот а да, да. Он же, он же стоит живой. Вот, вот, вот, вот, вот, фотографию. вот, вот, вот, Мой привал. Офигеть, реальный снежный человек. Видимо, я вот, внимание. Спокойно, спокойно, вот, вот, Не подходи ко мне. Помогите! Он существует! Да ты сейчас в логове ети лежишь, балдаты! Быстрее выходи, прячемся, пришли! А вон... Капец, он полез в логово, мы же там были, он у нас по запаху найдет! Не паникуй, все будет нормально! Походу к нам идет. Закапывайся. Не надо. Ты это видел. Сдешь ты сюда! Пацаны, бегите! Сюда! Сюда! Быстрее! Сюда! Буду пугать его! Как хищников! Ага! Стоять! Бежит вот, смотрите! Беги, практичка! У меня Надо перетвориться мертвым! Пожалуйста, не надо, не надо, не надо, не надо, пожалуйста. Я уже на том свете, почему все равно так холодно? Это мне взять? Спасибо. Это еда? А, сосулька. Это мороженое. У меня тогда для тебя тоже кое-что есть. Вот, держи, конфета. Это надо кушать. Ну, ладно. Понравилось, так не понравилось. Зато сосулька вкусная. Так что, ты получается хочешь дружить? Что происходит? Походу, этот блибашок крышет. Все, он вычесает. Давай быстрее спасать, пока он еще дышит. Так, я тебе! У нас шашка! Он ее сейчас подожт! Пацаны, стойте, не надо! Стойте! В смысле? Ты в порядке! Да, все хорошо, прикиньте! Он просто с нами хочет дружить! Конечно, он тебя сейчас в берлогу утащит! Ты вообще зубы видел? Да нет, реально, смотрите! Фотографируешься с нами. Так, Серега, доставай телефон. Пойдемте. Обалдеть! Блин, мы за эту фотку миллион баксов получим. Ой, ну, это так! Это люди так говорят, фраза. Обалдеть, представляете, вы! Тебе нужно бежать срочно! Глубоко в лес на тебя объявлена охота! Ты в опасности! Давай, убегай скорее! Убегай! Не-не-не-не-не-не! Стой! Не время играть! Блин, он походу сам не справится. А может мы его это поохраняем? Посетим здесь какое-то время и все. Да нет, у нас даже защищаться нечем. А у этого охотника может дружье есть. Логично. Ну, так, что что с тобой? Походу без сознания. Кобяков, что с тобой? Пацаны. А, третий есть. А, что там у них? А, больше не понадобится сегодня. О, Опа, это не надо. О, О такое я люблю. Меня побольше? Отлично. Где-то мой эти. Так, пацаны, без паники, я знаю одну тактику. Если вас привязали к дереву, хватаете веревку и начинаете вот так вот крутиться. И она стирается. Ага, Через год выберемся. Может, ножом. И что ты молчишь? Давай быстрее! О, Получилось! Серега, давай! Три, три! О, Получилось! Я этим заниматься не очень хочу! Пацаны, ног не чувствую! Шипортфелик! Девчонок, бегает кругами! Живой еще! Осталось немного подождать, тебя заберут. Ух ты! Спокойно! Не надо! Не надо! Не надо! Ты ч? Команда, мы это голову, Друзей там. А мы это. Домой. Ты домой. We go to home. О, понял. Туда. Иди, туда, туда. Понял, кажись. Ну что, ребята, капец приключений у нас получилось. Мы подружились с ети. Спасли от какого-то психа. А самое главное, что мы выяснили, что ети прикольный зверь. Ну, это касается только ети. Другим зверям лучше близко не приближаться. Ну что, ребята, не лайки под видос. Ну, с вами был я, меня зовут Влада 4. Серега Кобяков. Всем пока!